я завтра! <свист> в детстве да. ты мечтала стать пожарным. Кто, я? <свист> О, да. Будь ты мальчиком, мечта бы сбылась. Девушка не может быть пожарным? Чушь. План такой. Я внедрюсь в отряд и поймаю поджигателя. Волосы – машинное масло. Бицепсы – манго. Ну, усы... <свист> Что? <свист> вот я и здесь. Это ты, новенький? Я тебя знаю. Шевелись, опоздаешь. Так, отряд, за работу, живо! Не спеши, Джон, сперва проверь. Напор воды. Ты день сидела дома? Да, как и вчера. Сохраняй спокойствие! Джорджия, я пришел! О нет, я хочу домой! Блеск. Назад! Нужно уходить! Капитан! Капитан! Я там что-то видел! Я сейчас! Нет, нет, нет, нет Джо! Э, да что же это такое? Я капитан или нет? А ну покажись! Ты меня не напугаешь! Напугаю! Ты <ozled> просто самозванец! Твой обман едва не стоил жизни нам обоим! Я отец Джо! Меня дома ждет дочка! Ты понимаешь? Да, еще как, правда! Забавно. Ты напоминаешь мне дочь. А, правда? Да, забавно. Не будем терять время. Эй, крути руль! Я лучший водитель! Мне нужен бодрствующий водитель. Начнем наше представление! Серьезно? Если я поймаю поджигателя, мир изменится. Фу, ну давай. Я стану первой женщиной пожарной. Великолепный костюм. Усы совсем как настоящие. Шерсть собачьи попы. Оу.